На чем строится востребованность женщины? Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Елена Алексеева, и я архитектор отношений с мужчинами. Смотрите, давайте порассуждаем. Да? Когда нам с вами было 16-18 лет, очень большой ценностью была красота. Если родители могли позволить одежду какую-то фирменную, да, или там пошив из ателье специальный, или мама сама умела шить, и это было большущей ценностью. Девушки чувствовали себя просто вот востребованной, которая нравится всем мальчишкам, одноклассникам, да, и так далее в институте. Но потом времена шли, и уже, наверное, я своей дочери уже говорила, одной красоты недостаточно, нужно быть умной и красивой, чтобы быть... Конкурентоспособные вот на этом рынке отношений мужчин и женщин, на этом рынке невест. Но сегодня с возрастом я уже понимаю, что и красоты, и ума тоже недостаточно. Сколько у нас сегодня умных, красивых и одиноких женщин. То есть они не в этой кон конкурентной борьбе проигрывают. Значит, что-то им не хватает. Кто же те женщины, которые выигрывают в этой конкурентной борьбе? в которых есть три составляющие – красота, ум и энергия. Или, можно сказать, харизма. Женщина, которая умеет наслаждаться жизнью. И даже я скажу больше, на сегодняшний день вообще достаточно вот этой энергии, вот этой харизмы, и не обязательно быть красивой и умной. Представьте, красивая и умная женщина, но она внутри пуста в ней нету вот этой вот искринки вот этого вот огонька вот этой вот энергии она просто сухо умная и красивая и все и мужчины на нее не смотрят нету рядом тех мужчин которые бы хотели совершать рядом, ради ради нее какие-то поступки мужские и тогда здесь вне конкуренции женщина у которой есть вот этот огонь внутри вот эта искринка вот это вот Умение наслаждаться в любой ситуации жизнью, любой жизненной ситуации, умение наслаждаться погодой, природой, любой ситуацией, вкусным кофе, не знаю, там, какой-то мелочью, да, и уметь наслаждаться. Та женщина, которая постоянно умеет вот включать в себе вот это состояние удовольствия от жизни, она становится вне конкуренции, среди самых красивых и самых умных она выигрывает а, вот эту конкурентную а, борьбу со всеми остальными. Обратите на это внимание. Сегодня очень много сказано о любви к себе. Да? но что такое любовь к себе? Многие думают, любовь к себе – это вот стоять перед зеркалом и влюбоваться с собой. Нет, когда нам уже сколько-то лет, у нас уже есть морщинки, у нас уже есть там, я не знаю, лишние килограммы, Какие-то моменты, которые нас не устраивают, там, я не знаю, у кого-то маленькая грудь, у кого-то большая, у кого-то там ноги не такие, как хотелось бы, еще что-то, высота не такая. У всех, если мы начинаем искать, у нас у всех есть недостатки. Но нужно любить себя такой, какая ты есть. Мне по этому поводу очень нравится анекдот. Да? Сарочка говорит: у вас такие ноги кривые. Она говорит, да не все ли равно, на каких на работу бегать? Вот это такое принятие себя. Да, то есть принятие себя со всеми своими недостатками, какие бы они ни были, эти недостатки. Эти, в каждом недостатке есть еще и плюсы. Да? То есть вот это, в этом анекдоте женщина умеет увидеть плюс в каких-то там недостатках, а все остальные могут оставаться в своих ощущениях недостатков. Как только вы раскрыли плюс в своем недостатке, он уже становится достоинством. Вот это нужно уметь делать, вот это любовь к себе, да? то есть раскрывать в себе, распаковывать, хорошее там, где вы его раньше не видели. Вот это любовь к себе. Ну, и, конечно же, любовь к себе – это питание, которым мы питаемся, да. Есть девушки, которые там продолжают курить. но ну, вот где здесь любовь к себе, когда женщина отравляет свой организм, ценный, бесценный, да, там, данные ей природой, для того, чтобы она его берегла и заботилась, а она его отравляет ядами, да точно так же мы можем говорить еще там о каких-то питаниях всеядных питаниях да, которые тоже отравляют свой организм ядами которые не заботятся о своем организме не мажут кремом там, да, я не знаю не одевают красиво еще что-то не делают да, то есть здесь вот с этой стороны заботиться о себе любить себя э, наслаждаться жизнью помогать себе наслаждаться жизнью через разные ситуации и здесь Мужчина, когда приходит в вашу жизнь, он просто отражает как зеркало то, что вы делаете для себя. Если женщина заботится, любит, жалеет, умеет отдыхать, кстати, тоже об этом надо какое-то видео снять, как умеет ли женщина отдыхать, да? то мужчина начинает любить, ценить. Нету такого, чтобы он там эксплуатировал свою женщину. Нету такого, что она потеряет свои, свою свободу, если она мужа заимеет. Наоборот, она получает больше свободы. Мне, например теперь не нужно водить машину, да, только ну, в каких-то крайних ситуациях. А в основном водит муж. Мне не нужно там какие-то еще моменты решать в своей жизни, потому что это решит муж. Я получаю больше свободы, я получаю больше возможностей, он меня возит в красивые места, в которые я, даже будучи за рулем, с машиной, никогда не додумывалась ездить сама. Даже там просто в ближайшую деревню какую-то поехать, посмотреть белые домики, герани выпить какого-нибудь чая, кофе, посмотреть какие-то там, я не знаю, водопады, памятники, еще что-то красивое. Это все организовывает мой муж. То есть я на это не трачу ни времени, ничего. Я только ему говорю, дорогой, я тебе доверяю. Он говорит, поедем туда или туда. Я говорю, я тебе доверяю, сделай выбор ты. И я буду получать удовольствие, а то в обоих случаях. Поэтому выбирай ты, никаких проблем. Дополнительная свобода появляется в отношениях, если все правильно выстроено, если вы все умеете делать. И поэтому востребованность женщины сегодня очень важна, ее нужно поднимать. У меня были такие случаи, когда девушки приходят и говорят, в Москве нет хороших мужчин, в Петербурге нет хороших мужчин, вот от слова совсем нет хороших мужчин. Я им тогда говорила, я бы вам поверила, если бы вы мне сказали, там живу в дубовке, два дома в три ряда, ну тогда да, большая вероятность, что ее слова справедливы. Но когда в Москве и в Петербурге, то здесь, конечно, что-то с ее внутренним состоянием, которое отражает не то, что ей хотелось бы в окружающих мужчинах. Мы начинали работать в наставничестве, и тут же возникало, откуда не возьмись, 5-6 классных парней, и ей приходилось выбирать. То есть здесь очень важно наше внутреннее состояние, наше вот это составляющая энергетическая, да, вот это ощущение счастья, ощущение кайфа от жизни, которое уже является таким супермагнитом, который привлекает в вашу жизнь реально достойных мужчин, на которых стоит уже обратить внимание и выбрать кого-то одного, чтобы сделать счастливым. Обнимаю вас, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. На колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить следующие выпуски. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.